Всем привет. Меня зовут Роман Переборчиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга». Очень приятно, что сегодня до нас дошло столько людей, учитывая геолокацию, так скажем. Сегодня у нас продолжение нашего лекционного цикла в спецпроекте «Цифровой след», который мы проводим вот при поддержке нашего партнера «Ключа -трех Горка». Это уже шестое мероприятие. У нас было три дискуссии. не, даже четыре дискуссии. Сегодня вторая лекция. И мы поговорим про, наверное, одно из самых такой, таких для социальной среды значимых явлений десятых годов, про фейк news. И расскажет нам про это Илья Бер, редактор, журналист, публицист, преподаватель RunHicks, игровой, игрок спортивной версии «Что, где, когда». С 2008 по 2019 год. Главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Эксперт, тренер проекта «Как читать медиа». Давайте его поприветствуем. Получилось так, что я чуть-чуть опередил такой массовый интерес к теме фейк-ньюс, потому что интерес этот начался в 2016 году. В связи с двумя очень известными и понятными событиями. Оба они случились именно в этом самом 2016 году. Первое событие, ну, значит, это Brexit в Великобритании, да, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Значит, и второе – это избрание Трампа в США. Ну, события вам наверняка оба отлично известны, и мы уже… Спустя три года можем видеть некоторые последствия, а некоторые еще наверняка не можем видеть. И тогда возник в западном англоязычном мире такой страшный для многих консенсус и понимание того, что как же так, ужасный Brexit... Аргументация, за которой противоречила очевидным проверяемым фактам, победил, и ужасный Трамп 70% заявлений которого ложный, опять же, проверяемо ложное, опять же победил, как же это может быть, почему люди э, вообще не могут не понимают, где правда, где ложь, как так получилось, и вот на волне всего. На волне всего этого э, слово фейк да, то есть ложные фейковые новости, э, эти слова там стали звучать из каждого утюга. И, э, собственно, даже оксфордский словарь признал э, слово «пост-трус», то есть «пост-правда» словом 2016 года значит но обратите внимание да наша тема наша тема которую я вам предложил называется эпоха fake news fake а, сразу честно вам признаюсь тема конечно провокационная вот и а, не вполне это утверждение соответствует действительности а насколько оно соответствует или не соответствует вот я и хочу сегодня как-то и показать и обсудить с вами значит а, по формату нашего общения предложение такое. Я вещаю где-то где час максимум, ну, 50 минут, час, посмотрим, как уложусь. Вот. А дальше буду отвечать на ваши вопросы, потому что... Ну, У меня это так очень редко бывает, а сейчас вот так. Я, честное слово, вообще не представляю себе, почему каждый из вас сюда пришел и какие у вас ожидания. Поэтому, может быть, будет какая-то тема, там я не собирался затрагивать, а многих она интересует. Ну тогда я ее потом попытаюсь осветить или рассказать то, что знаю, обсудить. Ну и так далее. Значит, теперь вот еще один момент. Не знаю, скажи, поднимите, пожалуйста, руку извините немножко как в аудитории школьно студенческой кто в каких-нибудь постах в соцсетях от друзей слышал э -э -э значит вот такую-то историю прочел или есть такие-то сведения если это не фейк ну да как минимум половина людей а кто-то поленился поднять руку я так подозреваю вот. ну потому что действительно чем дальше тем больше такие слова можно услышать буквально сегодня по радио я ехал значит услышал по радио значит политолог глеб кузнецов совершенно неважно кто это знаете ли вы его комментировал слова кажется иркутской чиновницы вот сейчас повестка да, в тулуне которая как-то очень значит неуважительно отозвалась о людях пострадавших при на паводке, кажется, да, в Иркутской области или при пожаре. Кажется, при паводке. Вот. И значит он так и сказал, вот это так-то, так-то и так-то, она, конечно, должна пострадать. Что? Если, конечно, она действительно это сказала. Сообщает эксперт, к которому обратился журналист за комментарием к эксперту по радио. Он говорит, если она так сказала. Ну, прекрасно. То есть, э, что получается? Почему люди так делают? Вот. Понятно, почему. Благодаря взлету популярности темы фейк-ньюс и постправды после 2016 года многие осознали, что живут в мире полном лжи, ошибочной, намеренно искаженной, просто неверной информации. Осознали и, в общем, очень расстроились. Действительно, хорошего мало. А, ну, не все, правда, расстроились, другие, можно сказать, те, кто поциничнее, наоборот, обрадовались. Ведь, а, как там классики, нет правды на земле. А если правды нет, то это уже из другого классика, значит все позволено. Да? Ну как? Все. Вот. Но хватит перебирать классиков, перейдем к следствиям, то есть к выводам. На мой взгляд, как опять же говорят врачи, такой трюизм, первый шаг к выздоровлению ⁇ это осознание собственной болезни, собственного диагноза. Вот мой посыл. Исходя из которого я сделал такое громкое заявление, состоит в том, что наконец-то люди, ну, как минимум там, просвещ... относительно просвещенная грамотная часть человечества, осознала то, что существовало практически с момента начала человеческой цивилизации. Вот, что мир полон э, лжи, полон непроверенной, неверной информации. Значит, что все-таки поменялось? Да? Еще недавно медиа обладали монополией на информацию. Вот, и если так случалось, что в газету или в новости главного канала случайно или намеренно попадала недостоверная информация, то у подавляющего большинства людей, согласитесь, не было никаких шансов просто про это узнать. И они включали эту информацию некритично в собственную картину мира. И даже если были немногие, кто точно знал и мог даже доказать, что такая информация неверна, у них просто не было механизма, чтобы поделиться этим знанием хоть со сколь-либо значительным числом людей. Сейчас ситуация иная. У нас многоголосия, у нас куча различных медиа, СМИ, блогов, и у любого человека есть право голоса. И логично, что если ты не очень понимаешь, как устроено, как структурировано и не структурировано, да, как происходит вот эта вот хаотичная жизнь в медиапространстве, то ты очень легко теряешься и перестаешь видеть ориентиры, и начинаешь утверждать, потому что ну, так проще, что, ну, в общем, все равно не разберешься, все врут где правда, где нет, не ясно. и, в общем, исходя из этого, давайте теперь жить. Я предлагаю спорить, и буду долго и до конца спорить с таким утверждением, предлагая в пику этому утверждению фразу из лекции академика Залезняка, которого я сегодня еще упомяну, о том, что истина существует. Казалось бы, элементарная фраза, но вот сейчас она уже под серьезным сомнением. Теперь давайте посмотрим еще раз на термин. Что такое постправда? Вот тот самый оксфордский словарь, признавая его словом года, обозначает постправду как обстоятельства, в которых объективные факты менее влияют на формирование общественного мнения, чем эмоции или личные убеждения. Вот. Ну, Наверное, все более-менее понятно. То есть в данном случае я говорю одновременно и про фейк да, и про постправду как более широкое понятие. Да, Все-таки фейк-ньюс – это именно про там, новостную, текущую информацию, но вполне здесь можно и расширять до любой информации, которая нас э, окружает. Значит, э, по поводу самого термина постправда, кратенькая справочка. Впервые, вроде как, нашли э, упоминание такого слова на английском языке в работах кого-то из социальных философов еще в 1992 году, вот, а уже в 2004 году появилась первая англоязычная книжка, у которой это слово было на обложке. В 2004. Вот. Ну а еще 12 лет прошло, и оно стало словом года, потому что так совпали жизненные политические обстоятельства. А, вот еще картинка. То, что есть сейчас на русском языке, а, можно почитать. Значит, книга Андрея Мовчана, Россия в эпоху постправды, это русская книга на русском языке, соответственно, а две здесь еще переводные. Трамп и эпоха постправды и Путеводитель по ⁇ лжи. критическое мышление в эпоху постправды. Вот. Ну вот, с тем можно ли говорить все-таки о том, что у нас новая эпоха, эпоха постправды или нет? Я поспорю и дальше еще буду к этому возвращаться, обсуждать. Значит, Есть еще одна книжка, которая на этих слайдах не представлена, которую я прям рекомендую. Она называется «Максимальный репост». Если вас интересует тема фейк-ньюс и работа с информацией, здравого смысла, критического мышления, вот этих вещей, очень рекомендую. Максимальный репост, автор книги Борислав Козловский. Еще картиночка вас повеселит, те, кто не видел ее никогда, это вообще классика во всех, в большинстве, скажем так, материалов по критическому мышлению и по медиа, да, эта картинка приводится как хороший пример, да, обратите внимание, сверху мы видим то, что произошло на самом деле, да, а в объективе телекамеры мы видим ровно, в общем, противоположное. Вот. Ну, это такой, конечно, забавный скорее пример, но напоминает нам о том, как медиа может э, искажать реальность. А, значит, вот такая теперь еще одна картиночка. Мы ее пройдем довольно быстро, потому что иначе мало чего успеем. А, для чего она здесь? Значит, само понятие фейк news оно э, с точки зрения научной, еще в общем, и, так же как и постправда, не устоявшаяся. И вообще наука, настоящая наука, связанная вот с, э, с этой тематикой, она делается вот прямо сейчас, поэтому каких-то там явных классиков или таких вот серьезных проверенных временем теорий, на которые я мог бы сослаться, ну, кажется, их нет. Ну, я чуть-чуть скажу в конце о том, что есть, но это все равно вот последние, там, не знаю, 10 лет, даже меньше, скорее, 7. Вот. Значит, вот такую картинку предлагает организация «Репортеры без границ» для классификации вот этих самых фейк-ньюс, сложной или недостоверной информации. Все эти слова, у них есть свои оттенки, значит, и вот такая... Линия от наиболее безобидного с точки зрения замысла медиума, то есть замысла людей, которые эту информацию доносят до публики, до самого зловредного. Да, самое безобидное ну, вот среди этого это сати – это сатира, сатирические новости. Ну, бывают сайты, не знаю, знаете вы их. На, на русском или на английском, которые просто целиком специализируются, то есть они мимикрируют под новостные сайты. На самом деле никого всерьез обмануть они не хотят, и элементарный критический взгляд позволяет понять, что это не настоящий новостной сайт, а сайт шуточных сатирических новостей. В англоязычном интернете самый крупный такой сайт называется onion.com, onion вот. ну как лук. Да? По, на русском языке есть сайты InterSax, да, понятно, подо что он как бы маскируется, да, одной буквой отличается, intersax.ru и сайт панорама Panorama. Panorama Pub, кажется, у них полный адрес. Периодически, несмотря на то, что они всерьез не пытаются маскироваться и обманывать, людей, тем не менее, вполне конвенционные нормальные СМИ регулярно покупаются на их шуточные новости вот, и вполне себе всерьез их репостят, распространяют и так далее. Вот. Ну, кроме того, еще одна понятная разновидность сатирических новостей — это тот контент, который появляется 1 апреля. В этом смысле и в России, и не в России, значит, многие любят пошутить, а дальше уж каждый шутит в меру своей э, испорченности, к чувству юмора и так далее. Опять же, некоторые первоапрельские, в кавычках, новости расходятся и потом еще много лет тиражируются э, некоторыми, значит, людьми или э, медиа, ну, конечно, не первого плана, как... Какие-то настоящие, да? Значит, дальше. Следующее – это журналистские ошибки. Я бы, наверное, утверждал, хотя не могу это вам доказать, что это наиболее частая причина искажения в новостной повестке. Не зловредность, не чей-то заговор, а банальные ошибки. Мы все люди и мы все ошибаемся. Журналисты такие же люди, ну, большинство из вас наверняка считает, что чуть хуже, вот, но тем более, значит, гораздо чаще и люди, и журналисты ошибаются, чем хотят намеренно ввести кого-то в заблуждение. И вот, соответственно, вторая градация такой недостоверной или неверной информации — это журналистские ошибки. Третье — это misleading content. То есть, значит, верная, как бы изначально кусок, да, кусок верной информации, поданный с неверной какой-то, допустим, преамбулой. Да? То есть сразу, когда настрой читателя да, или какой-то вот взгляд, искажает или может исказить информацию. Вот этот вот искаженный взгляд, даже потом верный факт или там набор фактов может показать не ну, в, общем, в искаженном свете и в итоге ввести э, в заблуждение потребителя информации. Mm -hmm. Следующий декон – деконтекстуализация. Э, частый, опять же, пример, когда верная цитата, или ну, чаще часто с цитатой, да, вырвана из контекста, и без контекста – Uh, либо непонятно, что имел в виду автор, либо что чаще uh, можно сделать вывод неверный, что автор имел в виду что-то, а на самом деле, если поместить цитату в контекст, окажется, что он там, например, доводил до абсурда, или там сам кого-то цитировал, с кем не согласен, или ну, еще много-много разных вариантов. То есть выхвачен, выхваченная информация из контекста, зачастую, и, поданная из из, зачастую будет воспринято Uh, ну, как бы ложно, да, опять же, читатели или зрители, или слушатели получат ложные сведения. Uh, следующее по степени, ну, условного греха, да, журналистского, manipulated content, то есть, uh, ну, вроде... Кусочки, да, факты, фактоиды взяты настоящие, ничего впрямую не соврали, но выборка сделана настолько тенденциозно и так подогнана, что общий э, смысл, общее сообщение получается явно ложным. Вот. Ну и последняя э, максимальная степень того же самого греха – fabricated content, то есть целиком и полностью э, сфабрикованный материал. Могу вам привести пример. Я со своими студентами и школьниками этому примеру уделяю много времени. Он такой идеальный чистый образец, таких мало. Вот почему я говорил: да, вот журналистских ошибок много, каждый день, хоть отбавляй, а вот чистых примеров, полностью сфабрикованной и разошедшей, разошедшейся вирусной информации, мало. Может быть, кто-то из вас, если вы активные пользователи соцсетей, за последние лет семь. С таким сталкивались. История, которая называется Массачусетский эксперимент про доктора Джеймса Роджерса, которого приговорили, психи психиатра, которого приговорили в Америке 60-х к смертной казни за то, что он неправильно лечил э, пациентов. Они считали, что они там, пациент считал, что он жираф, а он ему говорил: Да-да, ты точно жираф, только я это знаю, и ты это знаешь, больше мы никому не скажем. Давай. Вот. И все было хорошо, пока кто-то его не раскрыл, э, при, значит, запретили ему практиковать, при, да. и дальше он значит, покончил с собой из-за этого. Вот такая душещипательная история. Кто сталкивался, скажите, пожалуйста. Ну, несколько человек есть, да. Вот. Это, да, массачусетский эксперимент. История прекрасная, потому что только в Фейсбуке она получила, причем не в одной итерации, а несколько было разных постов без ссылок друг на друга, ну, по моим оценкам, где-то до сотни тысяч перепостов, перепостов, то есть, значит, Прочло, ее еще умножайте на сколько-то, сколько-то. Я думаю, там несколько миллионов человек точно. Мне кажется, насколько я пока знаю, это самый популярный фейк Рунета. Вот у меня есть э, кейс, разобранный целиком, откуда он появился. И она, ну, автора нашел не я, но в итоге там, я с ним связался, обсудил этот. Как, зачем он это написал, как это было? В общем, это текст вот 2013 года, в Фейсбуке впервые размещенный, и человек никого не хотел обмануть всерьез. То есть через неделю он уже написал, что это были там, шуточные истории. Была эта история, и еще рядом ну, раз в день там еще восемь. Такие же придуманные. Только те придуманные получили по несколько перепостов, а этот там, десятки тысяч. И э, как итог, например, в нескольких книжках по психологии, в том числе одного доктора психологических наук, этот случай приведен как реальный случай, и его автор значит, приводит в доказательство своих каких-то идей и положений. Ищется это очень просто через Google Books. Вот. Да, знаете, сервис Google Books, вот, можно посмотреть там по ключевым словам. Ну, это такой яркий, красивый пример, но таких на самом деле все-таки мало. Таких мало, а чаще происходят какие-то вот, где-то что-то из середины этого спектра и ближе к левой части, то есть к ошибкам. Значит, э, итак, как я уже сказал, современная... Э, Современная ситуация принципиально отличается многоголосием. Теперь, ну на самом деле, уже лет двадцать с начала широкого распространения интернета и особенно блогов и соцсетей у любого человека есть возможность обратиться к граду и, мира, граду и Миру и при определенном везении быть им услышанным. Вот как в случае с автором текста про Массачусетский эксперимент, который он писал там для своих друзей, у него их не так уж безумно много в Фейсбуке, а взял текст и разошелся. Значит, все это знают и теоретики постправды. Они говорят о том, что бесконечное количество информационных потоков и акторов, да, по-умному, или медиумов, то есть тех, кто производит информацию и ее транслирует, свободно создающих, распространяющих информацию, приводит к ситуации информационной какофонии, хаоса и неразберихи. В общем, звучит... Действительно, правдоподобно и страшновато, а поскольку страх один из главных человеческих мотиваторов, то вот эта страшилка новая распространилась, на мой взгляд, поэтому. Да, вот с такой вирусообразной скоростью, и даже вот Оксфордский словарь признал словом «года». А, значит, как же обстоят дела на самом деле, на мой взгляд? Честный ответ звучит так. Сложно, неоднозначно, нелинейно, и, в общем, как и вообще устройство нашей жизни». А с одной стороны, человеку без специальных усилий и даже специальной подготовки действительно стало трудно разбираться в информационных потоках. Осознание того факта, что даже в авторитетных СМИ и о ужас, даже в энциклопедиях могут встречаться ошибки, либо намеренные искажения приводит к дискомфортной ситуации неопределенности. С другой стороны, и я на этом настаиваю, у любого отдельно взятого человека никогда еще не было столько возможностей, по самостоятельному поиску и верификации информации, сколько нам предоставляет нынешняя эпоха. Причем львиную долю этой работы можно проделывать буквально не вставая с дивана. Вот я вам сейчас хочу продемонстрировать один пример. Сразу скажу, пример политический, но разговаривать про фейк-ньюс и постправду, которые в общем... Феномены, ставшие популярными именно из-за политики и, в общем, политические, не приводя политических примеров, ну, можно, но со школьниками я так делаю, но со студентами уже нет. Поэтому, но просто я стараюсь балансировать, поэтому примеры будут один, потом другой, они будут как бы разнонаправленные. Итак, предлагаю вам кейс, который называется «Говорящая голова Госдепа». Может быть, кто-нибудь опять же вспомнит эту историю. Ну, а если нет, то я вам ее расскажу. Значит, перед вами статья в издании Лента.ру, про Джейн Псаки. Статья эта вышла там где-то это написано в конце мая или начале июня, начале июня, по-моему, 2014 года. То есть, контекст, вы понимаете, острая фаза, э, начала, точнее, даже событий на Донбассе. Э, вот. И вот эта самая дама, Джейн Псаки, кто не знает, это тогдашний спикер Государственного департамента США. И в российском сегменте интернета она стала, вот за тот 2014, ну даже с 2013 года, она стала совершенно такой одиозной фигурой, вот, э, регулярно перепечатывали разные ее высказывания, значит, разной степени безумности и глупости. И даже, ну, она, можно сказать, стала мемом, что доказывает существование специально посвященной ей статьи в энциклопедии «Луркмор». Если кто-то знает, это такая стебная, шуточная энциклопедия Рунета, вот она тому удостоилась отдельной статьи. Значит, да, новость, да, в конце мая, в конце мая 2014 года. Я вам прочту. Да, опять же, про контекст. Ну, это важно. Если кто-то следит за жизнью ресурса Лента.ру, то вы знаете, что там несколько раз целиком менялась команда. Так вот, это Лента.ру уже после ухода команды, которая была с самого, с самого начала издания да, под руководством Тимченко, и вот там, через несколько месяцев после прихода, э, прихода новой, целиком новой редакции, новой команды. Так вот, э, статья. Официальный представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки в очередной раз продемонстрировала свою некомпетентность в вопросах международной политики и географии, сообщает российская газета. Отвечая на вопрос журналиста, дипломат заявила, что в России нет украинских беженцев. По словам ПСАКи, на Украине все спокойно и под контролем США. Женщины детей, которые приезжают в большом количестве в Ростовскую область, она назвала туристами. В Росто... Дальше цитата. «В ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух», заявила она. Откуда в Ростовской области взялись горные курорты, Джейн Псаки так и не пояснила. Говорящая глава Газдепа за время украинского кризиса неоднократно попадала в центр скандалов. Странное высказывание дипломата сделали ее именно рицательным, и она стала героем серии анекдотов. Все. Конец статьи. Вот, собственно, такая статья. У меня есть новость. Соответственно, новость должна иметь какой-то источник, на кого-то ссылаться. Смотрим, что здесь написано. Написано было «Сообщает российская газета». И там как, как, все как нормально, потому что новость, на самом деле, написана нормально с точки зрения стандартов новостных. Да? Есть как бы структура понятная, есть цитата, есть лид, э, все главное находится там в начале. То есть к новости структурно, вот по-журналистски, у меня там больших претензий бы не было. Да? И есть главная ссылка на источник информации, и, и стоит, собственно, гиперссылка. Да? Я кликаю на эту гиперссылку, иду на сайт российской газеты, на секундочку напоминаю официальный орган правительства Российской Федерации. Вот. А российская газета, посмотрю, что там написано, все в порядке, лента.ру, ничего не переврала, все ровно так, как там сказано, цитата, все верно. Значит, идем дальше, да? разматываем клубочек, цепочку. Смотрим, на кого ссылается российская газета. Российская газета ссылается на некое интернет-издание под названием Don News. Don News. Честно вам признаюсь, никогда раньше до этого момента не встречался и не слышал про такое издание. Подозреваю, что большинство из вас тоже никогда о нем не слышало. Но, э, так сказать, а propos в... В России зарегистрировано, было в 2016 году больше 90 тысяч средств массовой информации. Ну, чтобы вы масштаб понимали, больше 90 тысяч. То есть с подавляющим большинством 90, там, не знаю, сколько процентов ни я, ни вы никогда в жизни не сталкивались и не столкнемся. Вот. Так что ну, в целом это неудивительно. Значит, ну, судя даже по названию Don News, значит, явно портал как-то связанный с тематикой. Ростовской области, там Ростова-на-Дону, наверное, да? И опять же стоит гиперссылка. Кликаем на гиперссылку, проходим на Дон News, читаем, что там написано. Все правильно, все аккуратно, российская газета пересказала то, что написано у Дон News. Все так и есть. Хорошо, что дальше? На кого ссылается Дон News? Дальше интересно. Дон ссылалась на телепередачу Первого канала которую вел Александр Гордон. Значит, ну хорошо, а что мне дальше делать? Как дальше проверять? Ну конечно, у нас, напоминаю, уже 2014 год. Весь эфир, ну как минимум центральных каналов, доступен в интернете. да, И чаще всего на официальном сайте. Все верно, на официальном сайте первого канала висит этот эфир. Ну там я просмотрел на быстрой перемотки, нашел этот момент, Гордон действительно все вот практически слово в слово все так и рассказал. Ровно такую цитату прочел, как цитату, пока все молодцы, все как бы нормально делают свою работу. Вот. А, ну, хорошо. Значит, вот здесь: ну, Гордон, естественно, в эфире ни на кого не ссылаются. Это не телевизионный а, жанр да, в тележанре не принято. Ну, иногда могут, но чаще нет, и в таком жанре политического ток-шоу, конечно, нет. Моя версия была такая, что, скорее всего, какая-то ошибка перевода или намеренная ошибка при переводе, то есть она что-то такое сказала, что можно либо трактовать двояко, либо какое-то слово многозначное, ну, скорее всего. Значит, я залез на сайт Госдепа США, да, это же официальный брифинг. Абсолютно все расшифровки всех брифингов, ровно как и в нашем Министерстве иностранных дел, все официальные брифинги, полные расшифровки, приводятся на сайтах. Да, причем там еще было сказано, в этой статье, кажется, я не помню, было или нет, чей это был вопрос, на чей вопрос она отвечала, может быть, в какой-то из других статей, что это был вопрос журналиста Associated Press Мэтта Ли. Это совершенно реальный человек, причем Мэтт Ли в тот момент был известен как раз тем, что он на этих брифингах задавал ПСАКе самые жесткие и неудобные вопросы. То есть все совершенно логично было, что именно он такой вопрос должен задать. Вот. Так вот, смотрим брифинги, Там, в этот день, три дня назад, неделю назад, две недели назад. Итог, дамы и господа, такой, не только что ответ такого или похожего не было. Даже вопроса такого не было. Больше того, можно же еще получить независимую проверку. Мэтт Ли, как мы только что выяснили, это живой, понятный человек. У любого известного журналиста есть куча способов с ним связаться. И чаще всего у них есть твиттеры. Да? И Мэтту Ли задали этот вопрос, кто-то из русских пользователей. значит, Он сказал, ха-ха, очень мило, ничего такого я не спрашивал не говоря уже о том, что мне ничего такого не отвечали. Что дальше? Моя история как человека, сидящего на диване, закончилась. Я ответы на свои вопросы получил. А Если бы я в этот момент работал как журналист, продолжал, и то, что сделали журналисты нескольких приличных изданий, что нужно делать? Ну, нужно как-то обращаться на Первый канал, спрашивать, откуда же вы, друзья, это взяли. Да? Так и сделали. Значит, позвонили в пресс-службу Первого канала, Пресс-служба сказала, мы ничего не знаем, звоните Гордону. Ну, телефон Гордона очень легко достать, тоже вообще не проблема. Начали звонить Гордону, он сначала был не на связи, потом он кому-то ответил, что что вы от меня хотите, чего вы мне названиваете, я ведущий, мне что редактор дал, я то и прочел. А чего вы смеетесь, телевидение так и работает, это нормальный ответ. Ну, то есть он максимально правдивый ответ. Подавляющее большинство ведущих на телевидении, как... 15 лет я на телевидении проработал, в том числе телеведущим. Вот. Это говорящая голова, которому что дают, то и читают. Ну, в моем случае было не совсем так, но это скорее исключение, потому я там долго и не проработал. То есть это нормальный ответ. Хорошо, вопрос дальше. Редактор дал. Дальше, значит, дайте нам вашего редактора. Гордон не дает никакого редактора и, собственно, и не обязан. Редактор, человек не публичный, он не обязан ни перед кем отчитываться. И, собственно, все, на этом история заканчивается. Откуда это взял редактор, почему, зачем, творческими он порывами руководствовался, придумывая это или еще чем-то. Все остальное домыслы каждый из нас может домысливать как угодно. Вот. Но вот факты я вам описал. Еще раз, почему привожу этот пример. Все это, Весь этот процесс занял у меня... ну. С учетом просмотра эфира и пролистывания всех этих брифингов, ну, хорошо, полчаса. Вот. Ну, если бы я был поспособнее, мог бы и побыстрее разобраться. Вот. Раньше такой возможности не было. Попали мы в эпоху пост ужасную и страшную, где нельзя найти правду? Не уверен. А другой пример. Да, вот там продолжение. собственно, то... Не продолжение, это, кажется, из journal вот, да, к тому, что не то, что я один такой, опять же, способный, те самые нормальные журналисты из нескольких нормальных изданий то же самое, раскрутили ту же цепочку и сделали нормальные материалы, где все это описали, в том числе вот, издание T-Journal, которое до сих пор существует. Так, вот это мы с вами пропустим, сейчас всякие некрасивые картинки. Вот история совсем недавняя и крайне трагическая, да? пожар в в торговом центре в Кемерово, да, в Зимней Вишне. Значит, вот такая картинка, если вы, опять же, в соцсетях видите иногда ссылки на ТАСС, ну вот так они выглядят, да, на новости агентства ТАСС. Значит, что тут нам говорят? Национальный траур в преддверии инаугурации президента циничное неуважение к миллионам избирателей, отметил Володин. Ну а заголовок, это как бы подзаголовок, заголовок Володин озвучил позицию касательно объявления национального траура в связи с кемеровской трагедией. Что это такое, как вы думаете? Непонятно. То есть, смотрите, многие из нас, уже зная, что чего только в жизни не бывает, в принципе, готовы предположить, что чиновник ранга Володина и такое может сказать. Uh, и, ну, то есть само по себе кто-то поверит, кто плохо относится к российской власти, кто-то не поверит, кто хорошо относится или нормально относится к российской власти и пойдет проверять, а кто-то просто пойдет проверять независимо от отношения, потому что интересно, сказал так человек или нет. Вот. На самом деле это супер простой и супер топорный фейк. Вот, который сделан элементарно там, за не знаю, несколько, не знаю за 10 минут в фотошопе потому что новость то есть картинка э, заголовок да все так и есть все так, так и, а подзаголовок просто придуманный вот и все и опять же ищется это искалось это буквально за там, пару минут э, и первоисточник я нашел за пару минут какой-то значит блогер facebook ну, блогер Иван Драго, причем то, что это бот, ну как бы фейковый аккаунт, понятно, элементарно, у него в адресной строке одно имя, Называется он на самом деле каким-то вот явно выдуманным да, другим именем. И по набору его постов и репостов, при том, что у него там 2500 френдов, если по ним быстро просмотреть, тоже понятно, что в основном это боты. Ну, то есть какая-то такая бот-ферма, обеспечивающая сама себя и там другие какие-то накрученные вещи. Вот, пожалуйста. Что печально. я Знаете, где я встретил эту картинку? У меня все-таки более-менее очищенная, как я считаю, френд ленты и я бы что туда не попадает. В, в соцсети, в официальной, в аккаунте новой газеты. Дальше, еще пример. Кто из вас знает, что полезно есть морковь? Все знают, но ну, всем в детстве рассказывали. Почему? Потому что для глаз хорошо, да? для зрения. Вы не это знаете, а... Я вот, я вот такое слышал, что полезно есть морковь, потому что там бета-каротин, а он для зрения полезен. Ну кто такое слышал? Поднимите руку. Не, ну многие слышали, я сейчас удивился. А, знаете, откуда эта история пришла? Кто знает? Вот, раскопали, ну как бы нельзя сказать, что это 100%, нет, это не 100%, но это научный журнал Смитсоньевского института, довольно серьезное издание, там опубликована была впервые история вот этого, видимо, но я погуглил, никаких опровержений, это было в 2013 году, с тех пор никаких опровержений вроде как не поступило, поэтому пока можем считать это относительной истиной, так называемой. Так вот, история была такая… Значит, появился, появился этот миф во время Второй мировой войны, появился он в Великобритании. Дело в том, что в 1940 году с целью помешать воздушным силам Люфтваффе бомбить стратегические объекты в некоторых городах Великобритании, отключили освещение сразу во всех районах. Ну и несколько раз отключали. Значит, в королевских ВВС для отражения воздушных атак тогда использовали бортовые радиолокационные радары, которые фиксировали приближение немецких самолетов еще до того, как противник достигнет пролива Ла-Манш. Радары оказались эффективным средством, поэтому технологию нужно было засекретить. Значит, и ВВС Великобритании решили придумать запасную версию для объяснения собственных успехов, ну то есть успехов их летчиков. Лётчик и вот этой как раз версией и стала морковь. Представители ВВС на переборе рассказывали журналистам о том, что летчики АСы едят очень много моркови и от этого лучше видят в темноте. Вот. Ну, дальше автор пишет. Неясно, поверил ли Рейх в морковный миф, однако слоган о том, что морковь значительно улучшает зрение, прочно врезался в сознание английских граждан. Военное положение и отключение электричества заставило и мирных англичан задуматься о способности видеть в темноте так же хорошо, как при дневном свете. Потом эффект был усилен рекламной кампанией с доктором морковью, запущенной Министерством продовольствия Великобритании. Вот такая вот история на мой взгляд великолепная о том вот рукотворно созданный миф с понятной прагматической целью и что бы сделали сейчас какие-нибудь скептики или просветители они бы тут же полезли на ресурс под названием PubMed я не знаю если вы не знаете про такой ресурс узнаете о нем PubMed это такая огромная библиотека, не знаю как это правильно описать, ресурс, посвященный доказательной медицине, где можно искать вот все, что есть на данный момент, все, что наука знает, медицинское, да, по любому вопросу. Да, залезли бы туда, проверили, посмотрели, а что это за исследование, опубликованные в рецензируемых журналах, нам рассказывают про пользу моркови, обнаружили бы, что таких исследований нет, и быстренько бы написали, друзья, это фейк, ерунда. И все прочее. То, что сейчас э, пишут нам те же прекрасные люди про то, что э, вред вакцинации не доказан, вред ГМО-продуктов не доказан, вот а те доказательства, которые были в научных журналах, были тут же опровергнуты и достаточно уверенно, ну и так далее. А раньше все, мы это все услышали, вот по радио услышали интервью, посмотрели там рекламную кампанию, и все, и весь мир теперь знает, что... Морковку сильно улучшает зрение. Вот. Дальше, чтобы вас тоже не вводить в заблуждение и быть корректным, надо сказать, что морковка действительно в целом полезна. Она, я, простите, совсем не химик, сейчас вот тут могу наврать, выделяется что-то такое ретинол, ретина, что-то такое, что опосредованно, да, в принципе, неплохо влияет на... Глаз, но это какие-то вероятности при прочих равных, такого прямого действия нет, все-таки не, не оказывается. Вот. Еще пример, который вам может показаться спорным, потому что опять острая тема. Две авиакатастрофы. Авиакатастрофа корейского Боинга 1983 года. Ну, я не буду рассказывать, кто знает, тот знает. В общем, очень громкое было дело, когда Советский Союз сбил над Сахалином, ну, примерно над Сахалином, Боинг корейский, приняв его, как мы сейчас знаем, за э, самолет американских ВВС, который нарушил воздушное пространство Советского Союза. Значит, на тот момент СССР ничего не признал, не того, что это там, СССР сбил, и, ну, как бы, Понятно, и все остальное тоже. Потом в 90-е годы Ельцин отдал черные ящики корейцам, и как бы всю эту историю признали, и со всех сторон значит, вроде договорились, подтвердили, что да, сбил Союз, но вот по ошибке и так далее. Но тем не менее люди, советские граждане, которые все рассказывали про то, что была катастрофа, они получали совершенно другую информационную картинку, и у них не было никаких собственных шансов, Хоть как-то это проверить. Ну, никаких. А, катастрофа с Боингом, с малайзийским Боингом 2014 года. А, я вполне допускаю, что в аудитории есть люди, которые считают, что официальная версия расследования политически мотивирована и неверна. У меня сейчас нет никаких шансов вас в этом разубедить. А, честно скажу, я с этим не согласен. Вот. И уникальность этой катастрофы ну, помимо того что... то то что это трагедия и катастрофа, когда разбивается почти 300 человек, это к сожалению не уникально, хотя и не часто слава богу встречается. Но уникальность в том, что люди совершенно вот такие же условно праздные как и я сидящие на диване, только чуть по... более усердные и способные чем я, не сговариваясь друг с другом, мы начали эту катастрофу расследовать прямо по горячим следам в ближайшие часы. И начали появляться посты, причем посты эти все были ориентированы исключительно на открытые источники. И вы можете проверить. Есть такой блогер Анатолий Воробей. Тогда еще не закончилась эпоха ЖЖ, живого журнала. Да? Вот он один из популярных был жижистов. Авва, его ник в ЖЖ, АВВА. -А. Вообще Анатолий Воробей живет в Израиле и работает в корпорации Google айтишником. То есть он пишет код. Никак к информационной политике никакого отношения не имел и не имеет, но человек широких интересов, как и многие блогеры. Так вот, уже катастрофа была 17 июля. 2014 года, в 20 июля у него был пост ну, относительно короткий, где он значит, высказал свою версию широкими мазками, да, кто примерно откуда и как, кто в смысле чья сторона. И 22 июля он выкатил, и этот пост до сих пор есть, огромный пост уже с разными скринами и с, кучей, с использованием кучи разных источников. «К чему я это?» Если вы сравните этот пост, расследование Bellingcat, наверное, слышали, да, это вот международный консорциум журналистов-расследователей, независимых, хотя многие скажут, как это независимых, когда они на деньги значит, этих самых фондов, а все мы знаем про деньги фондов. Опять же, у меня нет шанса сейчас вас переубедить в этом, и я и не собираюсь. Вот. но на что я просто обращаю внимание: выводы человека, который сидел, ну, может быть, один и несколько его комментаторов помогали, да? Выводы через четыре, через три года большого международного консорциума журналистов, которые этим занимались три года, и итоговые выводы комиссии официальные, которые опубликованы в этом же году, да, если я не ошибаюсь по всем ключевым пунктам, полностью совпали. Вот. И ну, меня это не удивляет, потому что как раз такие вещи максимально эффективно расследовать вот по тем самым горячим следам. А что значит горячий след? Если едет большая машина, БУК, да, ну, точнее грузовик везет ее по каким-то местам, где живут люди, а у всех есть, у всех смартфон, ну не у всех, через одного смартфон, у кого-то с фото, у кого-то с видео, глаза есть, есть свой хотя бы профиль в одноклассниках. Да? Если ты видишь что-то необычное, ты про это либо фиксируешь, либо пишешь. Таким образом, если раньше эти все свидетели, если и были, они были молчаливые, и нельзя было узнать, кто что видел, видел ли и как-то это верифицировать, то сейчас можно поиском быстро получить огромную палитру да, того, что вот зафиксировано на данный момент в интернете, не всегда это, конечно, даст ответы, но это очень много. И в этом случае, на мой взгляд, был дан ответ э, точный. И при этом, да, вот эта вся, на мой взгляд, прекрасная поляна, которая дает нам кучу возможностей, да и только владей, понимая, как это устроено, владея инструментами, наталкивается все равно на уверенность многих, что все теперь... Правды нет, есть только конкуренция мнений и целей. Значит, Еще вот до этих всех событий о том же самом в своей лекции во время награждения премии имени Сахарова говорил академик Залезняк. Я обещал, что я вернусь к этому замечательному человеку. Если вы про него не знаете, я крайне рекомендую вам что-то про него почитать, хотя бы статью в Википедии. Вот Уже неплохо, а еще можно какие-то его, ну хотя бы вот это выступление целиком. Это человек, который немного много ни мало доказал подлинность слова полку Игореве. Один из был проклятых вечных вопросов в словистике, и в лингвистике и в истории России, который вот с момента обнаружения этого памятника в конце 19 века, не было никакой однозначности, были две противоборствующие школы, менялись аргументы, углублялись аргументы, и только в середине 2000-х годов, вот сейчас, на мой взгляд, можно сказать, что этот вопрос закрыт, потому что появился серьезный, уже достаточно серьезный научный консенсус. Да, всегда останутся маргинальные не в плане оценочном, а просто как бы на периферии, скажем, официальной науки, мнения которые, и люди, которые будут не согласны. Но система аргументации Залезняка настолько фундирована, вот, и еще очень важно, у него не было цели доказать подлинность. И это знали то есть, все, когда он начинал этим заниматься, он это говорил, и вся его биография это показывает. Ему было все равно, подлинный это памятник или нет. Ему было интересно, а как на самом деле. Вот если э, задаваться целью узнать, а как на самом деле, а не подтвердить свою точку зрения или по заказу чью-то чужую точку зрения, вот тогда мы можем приходить, на мой взгляд, к приличным результатам. И последнее, что я скажу, э, возвращаясь к, нау к науке. Да, э, так получилось, я в начале этого года наткнулся на статью в «Нью-Йорк Таймс», которая мне безумно понравилось, вот. и я начал смотреть, что же это за авторы. Значит, статья двух исследователей, психолога Гордона Пенникука из Университета Риджайна, Канада, и социального антрополога и психолога Дэвида Ренда из Массачусетского технологического института. Это их совместная статья, понятно, не научная, потому что это Нью-Йорк да? вот. Таймс, но основывающиеся на их, они практикующие ученые, да? вот ровно в этой области. И мне она настолько понравилась, что я ее перевел. Она опубликована на Кольте.ру, если знаете такой ресурс, хороший, очень вам советую. Значит, и пару... Цитат я из этой статьи прочту. Они делают обзор того, какая существует... Ну, как бы поляны научные, да, какие мнения сейчас самые активные, да, и убедительные существуют по отношению к фейк-ньюсу. И главное, что с ними делать, как с ними бороться, или не надо с ними бороться. Такие мнения тоже есть. И они как раз вот из того... Есть две. Вот тут есть две сейчас противоборствующие школы, основывающиеся на исследованиях. Одни говорят, что... Если бороться в явном виде, это может привести к еще худшим результатам. Типа как только начинаешь бороться, писать, вот это фейк, те, кто в принципе считают, что власти и вот все медиа врут и а обманывают, считают: ага, они говорят фейк, значит, это все правда, и давайте распространим это еще шире. Действительно, такие случаи есть. Uh, ну вот, и одна школа говорит, что все довольно плохо, прямую бороться бесполезно. Другая школа говорит, нет, uh, все-таки у нас там другие данные, мы тоже проводим исследования. Вот эти двое соавторов говорят, что... Бороться можно и нужно, вот что они пишут. Немало исследований по когнитивной психологии показывает, что даже немного рассудительности, возведенной в привычку, приводит в конечном итоге к формированию точных, адекватных представлений об окружающей действительности. Например, более аналитичные, в кавычках, люди, то есть те, кто привык тренировать свои аналитические способности и не доверяться собственному первому впечатлению менее суеверны, в меньшей степени склонны верить в конспирологические теории и менее восприимчивы к кажущимся глубокими, но на поверку абсолютно пустыми, пустым суждениям. Вот. Ну и в конце они заключают, вы не, вы не обречен, обращаясь к читателям, вы не обречены на непонимание происходящего даже в высокополитизированные времена. Только помните, что это справедливые для людей, которые с вами не согласны». Вот. Такой месседж. На этом я, наверное, все-таки свой монолог завершу. И если у вас есть вопросы, буду рад попробовать на них ответить. Можно со мной поспорить, можно не согласиться и так далее. Давайте поблагодарим Илью за прекрасную лекцию. А, Спасибо. Если у вас есть вопросы, поднимайте руку, я к вам подойду. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня сразу несколько вопросов, если можно. Во-первых хотелось бы попросить вас прокомментировать заявленный вот в самом начале как тема тезис то что фейк news это фейк вы высказали такие достаточно расплывчатые точки зрения но было бы интересно вот именно ваши ваш взгляд на этот вопрос ну я же прям почти прямым текстом сказал что конечно заявленная тема это ну такой провокации полемический прием я и пытался показать вам вот эту тему в ее сложности и многообразии. Нет тут одной оценки. Да, фейк, фейков много, фейк-ньюс – проблема. Кто-то считает, что с ней надо что-то делать, кто-то не надо. Вот есть такие и такие подходы. И есть то, что я предлагаю для личной стратегии каждого, и чем пользуюсь сам, и чем готов поделиться. Вот. Все. Все, что я могу вам на это Спасибо. сказать, пожалуйста. И вот еще такой вопрос. Можно ли считать, что любую информацию сейчас действительно можно проверить? Скажем, оторвемся от политики, поскольку наше общество в очень многом опирается уже на науку не как на костыль, а в общем-то как на собственные ноги. И многие научные исследования не находятся в открытом доступе. Ну, как пример научные исследования, связанные с вакцинациями. Очень сложно найти вот действительно первоисточниковую научную информацию по этому вопросу. Большая часть — это какие-то практически философские полемики, нужны ли вакцинации или нет. И вот можно ли считать, что всю информацию можно проверить, если много информации не лежит в открытом доступе? <говоряем> ну, я про это говорил, да? Что значит... Конечно, мы всегда можем упереться, ну, часто можем упереться в какую-то стену. Да? Это вот тот третий вариант. Мы копали-копали, рыли-рыли, все, что могли, успели, на что хватило времени или денег, или возможностей, нарыли, и ответ для себя не дали. Ваш пример про вакцинацию, я не могу квалифицированно на него ответить, потому что я не медик. Вот если бы на моем месте была Ирина Якутенко, например, прекрасный популяризатор науки и биолог, она бы вам, или там Евгений Паперный, он бы вам как бы квалифицированно на это ответил, хотя я осторожно, все-таки я их почитываю. Вот, осторожно скажу, что кажется, все-таки уже достаточно и в открытом доступе а, научной информации с, и, и открытых опубликованных исследований, чтобы сделать какие-то довольно определенные выводы. Конкретно по этому примеру, но, к сожалению, вот конкретный предметный разговор здесь я вести не могу. А, вообще верификация информации, я это не успел сказать, это важный момент. Это всегда вероятностная вещь. Вот это надо очень четко понимать. Да, даже в школе детей на предмете общества знания учат, что есть относительная истина и абсолютная истина. Так вот, большинство философов считают, что по разным причинам, что абсолютная истина недостижима. И как бы меня это, например, не смущает. Ну, окей, недостижимы. Мне зато прикольно и важно, что она существует. И в процессе познания в моем случае я предпочитаю научный способ познания, да? можно к этой истине, как вот, математики да, говорят, по асимптоте, приближаться. Вот. И вот это вот последовательное максимальное приближение и есть как бы цель. И научный консенсус... Возникает, когда возникает некий научный консенсус, мы можем говорить об относительной истине, но каждый раз говорить относительно – это как-то глупо и неудобно, поэтому говоря, что это истина, просто надо себе в голове иметь, что исходя из имеющихся у нас на данный момент там всей полноты информации проверяемой. Вот, да, бывает, что что-то такое происходит, и вчерашняя истина – целиком оказывается то есть, признанной наукой ложью. Но вообще, насколько я знаю, такие примеры крайне редкие. И там, ну, тот поп-пример понятный, да, вот ньютоновская физика, а вот потом теория относительности Эйнштейна, а потом квантовая физика, да. Но там они не противоречат друг другу. Они все абсолютно друг друга дополняют, просто это разные как бы расширения: там микро макромир и так далее. Опять же, я сейчас захожу очень далеко за сферу своей компетентности. Простите. Вот, но на таком уровне кажется, это все-таки правильно. Вот я могу как популяризатор науки, как руководитель просветительского проекта, сказать на ваш вопрос: то, что очень много информации в открытом доступе сейчас. И тут гораздо важнее получается, вопрос. Проблема, которую вы озвучили, это поиск достоверной информации. И все зависит от того, каким источником вы доверяете и почему вы доверяете. То есть каждый источник нужно проверять. Вот. Так что сам как бы это ответ не про вакцинацию, а вопрос про, ответ на вопрос больше про то, что все можно проверить. Но у меня тут сама будет тоже вопрос, все mm -hmm. ли действительно, потому что технологии идут вперед. Вот мы, например, знаем, что очень сильно развиваются технологии дипфейк. А, yep. Да, именно. И у нас уже огромное количество команд в различных странах создали проекты, в которых демонстрируют через какие-то видео то, что Человек э, сидит перед камерой и что-то говорит, а какой-нибудь политик, например, там Трамп или Обама, э, в реальном времени говорит словами этого человека. То есть подменяется, так скажем, э, реальный человек на видео, начинает говорить mm -hmm. то, что на самом деле он не говорил. И таким образом, то есть это можно рассматривать как э, такой вид... Э, фейк news который проверить невозможно потому что будет в открытом доступе видео где тот же самый трамп может объявить кому-нибудь войну и то есть, как это можно будет проверить то есть, если будет условно то есть понять, что это как, каким-то образом но очень тяжелым может быть проверить потому что все таки и будет условный первоисточник которому ты условно твои глаза видят и ты такой, ну и как это может быть ложь Значит, из двух частей будет ответ. Ну, я понимал, что сейчас все равно речь должна зайти про фейки, потому что это, ну, опять, горячая тема. И ну, разговор, вы же сами да, в своем вопросе, это разговор о будущем. Значит, потому что в настоящем, все-таки, те дипфейки, которые сейчас есть и нам демонстрируют, да, вот этот вот Обама, говорящий там не свои слова, но вроде как своим голосом, или там Трамп, пока что даже невооруженным взглядом можно это все различить. Пока что. Значит, но действительно немножко страшновато, и я, когда впервые познакомился с этой технологией и видел, мне это уже стало очень не по себе, вот. настолько, что я побежал к знакомым нейросcientист, э, э, в смысле теми самыми айтишниками, которые обучают нейросети, вот и занимаются этими вопросами с, Говорят на сленге, предъявил им буквально вот это, что же вы, гады, делаете. И раз вы вот это делаете, давайте срочно и антидот разрабатывайте параллельно, иначе, значит, что же, что же это будет. Вот. Ну, пара человек сказали мне, М -м, ну да, что-то может нехорошо получиться но мы подумаем. Вот. Не знаю. А тут история, я думаю, будет опять же в той в, в логике общечеловеческого развития происходить как ну вот фальшивомонетничество допустим да всегда гонка э, вор полиполицейские воры кто кого перегоним да как только потом появляются мошенники которые используют какую-то там технологию идею да потом их начинают ловить одни вырваться на пол корпуса потом другие догонят э, думаю что будет развиваться как-то так хотя прогнозы делать я вообще очень не люблю на самом деле это очень интересная мысль, потому что она имеет под собой, так скажем, уже примеры, которые существуют. То, что действительно развивается одна отрасль. Странно, что я задал вопрос, сам же отвечаю, но на самом деле просто об этом до этого не думал. Uh -huh. Есть вот тот же самый Photoshop, с помощью которого можно изменить любую фотографию. И сейчас параллельно развивается очень сильно технология, по которой эти фейковые фотографии можно разоблачить просто да. по, вот, на том основании, что там каким-то образом пиксели так или иначе подменены или так далее. То есть это, я сам не знаю, как это работает, но вот есть такие примеры, что возможно, действительно, это может только так. Но опять же, это должны быть какие-то специалисты, которые работают вот именно, так скажем, в каких-то Технологических информационных лабораторий, которые будут анализировать и потом выдавать какое-то независимое мнение, которое, опять же, может многими ставить под сомнение, то что они же проплачены. Насколько я знаю, вот в случае, как раз с фотографиями: все-таки там deepfake это более сложная вещь да, это видео и нейросети. С фотографиями довольно много уже сделано, действительно, и есть сервисы вполне доступные там. Не супер специалистом с какими-то супер мощностями вычислительными, которые позволяют там не самые сложные Photoshop отследить уже вот с помощью. То есть, это есть. Значит, кроме того, есть, да, действительно, информация ну, со звуковыми файлами, с видеофайлами, есть техническая информация у файла, там, экзив-файл, кажется, вот да, называется, И еще какие-то чисто числовые, да, там условно-контрольные суммы какие-то где-то должны сходиться, которые показывают, что э, было вторжение, подвергалась э, фотография или аудио, или видеофайл обработке или там, монтажу, или не подвергалась. То есть это на, на каком-то уровне есть сейчас, вот, все-таки дипфейк – это более там, сложная технология, следующего поколения пока насколько я ну или я не знаю не слышал что-то уже появилось но пока вроде и не так остро стоит проблема потому что пока ну как минимум я ни ни одного примера дипфейка который бы не был понятен что это явно фейк не видел вот давайте на этом завершим сегодняшнее мероприятие огромное спасибо илья давайте поблагодарим спасибо Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Надеюсь, вам было интересно. Следующее мероприятие у нас состоит через две недели. Мы будем говорить про тему синих китов, ну, известных достаточно в медиа. И также следите за нашими анонсами, мероприятиями и приходите еще. Спасибо вам. Спасибо.